Добрый день интернет-пользователи гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Сегодня будет необычное видео, то есть сделаем обзор двух подарков, полученных на двух белорусских предприятиях. С левой стороны у нас это Клическая райпа, с правой стороны это предприятие сельскохозяйственное. Называть нее не буду, там я сам работаю. То есть с левой стороны получила супруга подарок, с правой стороны я получу. Ну а сейчас распакуем, посмотрим, что за конфеты и сколько он чего весит. С левой стороны у нас вот такой интересный пакетик, упаковка. Она матерчатая. Ну, как вот запечатывать подарки на Новый вот детям будет очень удобно. И вот такой подарок. Он завязанный пакет. Написано на нем 1 килограмм. Где-то написано на нем. На этикетке, наверное, там было. А, вот сверху 1 килограмм. То есть здесь его... Сейчас его распакуем, посмотрим. И здесь у нас второй подарок. Используются россыпью я его сам взвесил. Здесь ровно 2 килограмма. Ну, сейчас распакуем, посмотрим, что такие конфеты. Первым подарку еще, еще советская шампанское. Первый подарок мы уже раскрыли. Здесь всего 50 конфет. Все шоколадные, за исключением двух, ну, как я называю, грилья, что-то, или как но ну, не твердое. Остальное все шоколадное. Карамелек нету. Вот такой подарок. Он бесплатный. Ну, а сейчас распакуем второй подарок, посмотрим, что там у нас. Во втором подарке, конечно же, в количественном выражений конфет больше. Правда, из них попадаются карамельки. Но конфет это значительно больше. Считать не буду. Плюс к набору добавляется зефир, шоколадка, ну и батончики. Предупреждаю и говорю сразу, что эти подарки были подарены бесплатно к дню новому году, то есть к празднику, на работника, то есть не на каких детей, там детей, просто на одного члена работника. Вот такие два подарка, вы визуально сами все это можете оценить, посмотреть, сравнить со своими подарками, полученными на новый год, так что оценивайте видео, ставьте лайки, пишите комментарии, какие у вас подарки. Всем-всем-всем пока. С Новым годом.